Я был наблюдателем, наблюдал за определенным сектором. Старшие уже говорили, что делать. Либо наблюдать, либо отбивать огонь на поражение. Я действовал не по своей инициативе, я действовал по приказу каждый день все больше украинских военных бросают оружие. И большинство из них говорят, что только водили машину, заправляли снаряды или корректировали огонь. Я был наблюдателем. Наблюдал за определенным сектором. При выявлении какого-то движения в данном секторе докладывал о рации старшим. Старшие уже говорили, что делать. Либо наблюдать, либо отбивать огонь на поражение. А стрелял кто? Рябцев Александр. Я только наблюдал. И, ну, и корректировал огонь. То есть вы стреляли просто на обойд. Грубо говоря, да. Сколько человек вот таким образом был ну, примерно до 10. Бывший украинский солдат и сам говорит, что самые безжалостные участники боевых действий, в основном националисты, те, кем движет идея уничтожения русского населения на Донбассе. Слава нации! Мы Добрать, я воевал, я воевал 17 лет, я укроп, я нацист, а я воевал против ДНР. А они нам не нужны. Когда украинские тайники зайдут в Донецк, они будут уничтожены. Батальоны типа Донбас, Азов, Айдар, вот это, то отмороженные. как. Как вы это отморожены? Ну, потому что по их поведению видно. Какое поведение? Вот у нас как в войсках поведение как бы, ну... Более чего-то там придерживаемся, там, а те злоупотребляют алкогольными напитками, наркотическими веществами, ведут себя неподобающе. И неудивительно, ведь по словам мужчины, в рядах неонацистов-батальонов особый контингент. А им какое-то замечание делали? Там, командование? Или как они вообще? Как нам рассказывали, потом уже, что это как типа карманные батальоны, как купленные просто наемники. Именно такие в большинстве своем стараются нанести больше ущерб пожизненно необходимым коммуникациям и гражданским. В 19-й день спецоперации Донецкую республику настигло горе, более масштабное, чем даже трагедия на Бассе. Именно такие дни подтверждают, что агрессия украинской стороны должна быть остановлена на корню. А неонацизм уничтожен навсегда, чтобы геноцид мирного населения в Донбассе наконец-то прекратился.